В соответствии с приложением номер один к методическим указаниям по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 мая 2013 года номер 127, систему учета и обработки заявок внутренних пользователей возможно включить в состав объекта учета 27 классификационной категории Прочие. Какой код ОКПТ 2 возможно применить для закупки услуг контактного центра по приему и обработке телефонных вызовов? Для закупки услуг контактного центра по приему и обработке телефонных вызовов возможно применить код ОКПТ 2 восемьдесят два точка двадцать ноля услуги центров обработки телефонных вызовов. В каких случаях заполняется подраздел 3.1 «Сведения об использовании компонента ИТКИ» электронного паспорта объекта учета? Подраздел «Сведения об использовании компонента ИТКИ» заполняется только для информационных систем специальной и типовой деятельности 10 и 20 классификационной категории.